всем привет ребят очень внимательно и до конца посмотрите это видео оно будет коротким но очень важным для тех кто был подписан на мой канал информационный который я вел э, в телеграме да и в этом ролике также обязательно разыграем Итоги розыгрыша до да, конкурса монетки БСВ между тремя победителями, которые я обещал сделать как раз таки в том же телеграм-канале. Смотрите, вкратце история такая по своей там глупости, усталости. Неважно, как это произошло, у меня удален канал, не канал, а именно аккаунт тот, который модерировал тот канал, который у меня был информационный да в канале и у меня к нему к сожалению доступа уже теперь нет теперь я создаю новый абсолютно новый с чистого листа информационный канал где, надеюсь, там, если не половину, но там треть наших подписчиков, сообщества, которые у нас были, они вернутся, кто сам найдет, кого там я найду, да, там. Ну и ссылки под видео в описании я буду обновлять. Поэтому старого канала можете смело там удаляться, выходить, забывать про него, потому что у меня к нему доступа нет. И канал новый уже к этому видео, ну и те видео, которые там старые, последние 20, наверное, я обновлю ссылки и можете туда смело как бы подписываться, если вы следили за мной, да, если вам тот канал был интересен, залетайте туда обязательно. Ну и условия конкурса, надо было под данным видео поставить лайк, написать комментарий по теме да, про БСВ. И одним из условий была подписка на канал, поэтому единственное, что вам нужно сделать, с старого канала уйти и подписаться уже на новый. Вот. Я надеюсь, с этим все, ребят, понятно. Для меня это вещь неприятная, мне очень, конечно, тяжело, потому что я реально там больше года, да, там тот канал у нас был. Но я настроен оптимистически, я надеюсь, мы соберем назад свое сообщество. И более чем уверен, кому будет интересно, люди новые будут присоединяться, и мы сделаем сообщество еще больше, чем было до этого. Итак, поехали. Давайте рандомно сразу выберем трех победителей, потому что ну, конкурс я обещал, я его проведу проведу его просто здесь. Так, что нам, что мы видим? 200 комментариев. Нам нужно, по традиции, взять URL этого видео и найти трех победителей. Идем в рандомайзер комментарии вставляем а, ссылочку, подтягивается у нас а, вот это видео и нажимаем первый победитель. Итак, Дефай принимает абсолютно привычный вид, не может это не может не радовать, да? Так, вы видите победителя на своем экране. Запоминайте, ребят, и пишите уже мне в личку, которая тоже будет внизу под видео в описании. Чтобы вы могли со мной связаться, я вам отправил токены BSV. Так, первый победитель есть, второй, поехали. Янис. Так, просто не устают придумывать какие-то новые полезные фичи. Респект, график, дело нужное определенно. Есть, ребят, второй победитель и третий, последний Джерри без Свап не предстает водить какие-то обновляшки. Молодцы! Все, ребят, есть три победителя конкурса на это видео да, про экспертный режим. Обязательно связывайтесь, подписывайтесь на мой новый канал Telegram, пишите в личку. Личка тоже, как вы понимаете, изменилась. Все ссылки, которые официальные, да и новые, они под этим видео. Друзья, поздравляю тех, кто выиграл. Ну а те, кто не выиграл и участвовал. Огромная вам благодарность. Ну и до следующих, конечно же, розыгрышей. Не забывайте, ребят, подписываться и на YouTube канал. И обязательно, обязательно подписывайтесь на новый телеграм-канал. И рекомендуйте там знакомым, друзьям, тех, кто, может, был подписан. Проинформируйте, что вот такое произошло. Пусть просто поменяют один канал на другой, на новый. И все. Все, ребят. Всех обнял. На связи. Всем пока.